Друзья, мы начинаем нашу самую скандальную панель. Поговорим сегодня про компромиссы. И мне хотелось бы начать э, эту панель э, с э, вопроса Виктора Шандеровича. Виктор Шандерович вообще не нуждается, я думаю, ни в каких представлениях. Вы его все прекрасно знаете и любите. Вы меня слышите, Виктор, да? Прикрывается звук, но я надеюсь, я буду через паузу отвечать. Вот пока вы с, с нами, я вам и задам вопрос. Вопрос у меня вот какой. Вы знаете, вот последнее время э, наша команда, э, портала Активатика, которая постоянно мониторит ситуацию с гражданской активностью в России, мы обнаружили следующий тренд. Власть изо всех сил пытается дискредитировать гражданский активизм. И сейчас, вот, например, митинги, которые согласуют, их согласуют обычно всяким негодным людям, ну каким-нибудь сталинистам. Причем это могут быть митинги за все хорошее. И вот как вы считаете, какова должна быть стратегия людей активных, которые остались в России? которые переживают за свою страну, стоит ли принимать участие в митингах по правильным темам под неправильными флагами? Вот вы бы вышли на митинг за демократию под портретом Сталина. Ну, э, я думаю, что сама постановка вопроса немножко заведомо, э, так сказать, загоняющая в угол и провокативная. За свободу под портретом Сталина, разумеется, не выйду, потому что это заведомо это, это, это, это этого это то, чего не может быть сухая вода. А, а вот а, тема согласованной то есть, скажем так, я выходил, э, я выходил в разных компаниях на митинги под лозунгами, которые мне считаются, э, мне кажутся, правильными. и Я не, от, не так сказать, ну мне не, не всегда было приятно, мне всегда были приятны лимоновские знамена 10 лет назад на митингах на проспекте Сахарова. Но если они присоединяются к нам, это их проблема. Я выходил за свободу под лозунгами «Свободы». Когда это носит заведомо провокативный характер, а такие случаи тоже были, ну, спойлерский характер, когда согласовывались митинги, чтобы отвлечь от настоящей акции, это тоже было. Нет, не хожу. Разбираюсь в этом, пытаюсь не ходить. Гораздо сложнее Тема согласованного-несогласованного митинга, потому что экстремистская, э, скажем так, экстремистская оппозиционная позиция, ну экстремистская часть, в кавычках, заключающаяся в том, что надо ходить только на несогласованные митинги, а все, кто ходят по правильным повесткам на согласованные, заведомые, значит, сатрапы режима, помогающие им режиму ограничить права, мне это кажется не очень э, правильным, потому что люди разные, а, презирать человека, который не собирается идти под дубинки полицейские или в заключение, выказывать ему свое, так сказать, оппозиционное фе, мне кажется неправильным. Не, не мне кажется неправильным. У каждого свои границы компромисса, свои границы возможного. Нельзя требовать от, от человека невозможного для него. Повторяю, просто мы разные. Если мы либералы, то мы эту разность... Должны принимать как данность, нормально, и с уважением к этому относиться. В этом смысле для меня, да, я хожу на согласованные митинги, когда это возможно, да, выхожу и на несогласованные. Но отказываюсь, так сказать, презирать публично, делать публичные выволочки тем, кто не ходит на несогласованные, скажем. Я не считаю, что это, мне кажется, довольно, так сказать, ну, такая подловатая вещь переносить огонь, открывать дружественный огонь, открывать огонь по тем, кто не готов жертвовать своей жизнью и свободой. Мне кажется, надо искать общий знаменатель, а он очевиден. Большое спасибо. И вот, мне кажется, из вашего ответа плавно я задам вопрос Аркадию Бабченко, который как раз... Человек, который вы тоже прекрасно знаете, который тоже не нуждается в представлениях. Человек, который во многих О, ролях нет. выступал в этой жизни. В том числе, ну, конечно, самая его яркая роль – это роль воскресшего человека. Вот, чему мы все очень рады. Аркадий, вот ты известен как такой критик всяких розовых пони, которые ходят с шариками. Вот только что Виктор, собственно говоря, сказал о том, что мы не можем требовать от человека невозможного. Ты же в своих постах постоянно выступаешь с нападками на активистов, которые были недостаточно уперты и ушли, позволили, так сказать, слить протест. В 2011-2012 году, вот как ты э, можешь прокомментировать слова Виктора Шендеровича, ты не поменял своей жесткой позиции, и продолжаешь ли ты называть активистов э, розовыми пони? И как ты считаешь, это вообще эффективно, вот так относиться к людям? Это как-то их может на что-то сподвигнуть? Вот если их так как следует поругать, они станут от этого смелее? Ну, упаси Боже, я не выступаю ни с какими нападками ни на кого, я просто говорю, что вас предупреждали. Вот вышло так, как вышло. Об этом писали 10 лет назад еще, э, орали в уши, ползали на коленях, в итоге вышло так, как вышло. Вот мы, например, э, с Любовью Соболь познакомились лет 5 назад в Таллине на конференции Леонарда Мэри. Мы сидели, вот я, она, э, модератором был Артемий Троицкий, и что-то там тоже рассуждали, Люба говорила про умные голосование. Э, и сошлись мы на том, что тогда эта конференция закончилась, наша с ней панель закончилась тем, что я сказал, Люба, ну вот мы продолжим наш с тобой спор когда оба-два будем беженцами в Таллине, там, в познании на меблированных квартирах в Познане. Проходит пять лет. Меня приглашают на конференцию Ленарта Мэри. Вот я, вот Люба Соболь, вот модератор Артемий Троицкий. Я беженец, она беженец. Вас предупреждали, друзья мои. но ну, вышло все так, как вышло. Если вы выходите бороться с диктатурой э, и считаете при этом, что сейчас мы помашем шариками, и от этого там Путин убежит, мы здесь власти, Лукашенко откинет копыта, ну, мы встречаемся, как А Арка Аркадий, как надо было выйти? Выходить надо было так, как выходил Майдан. Вот есть отличный э, пример. Здесь не надо изобретать никакого велосипеда. Он есть. Дело в том, что я вот согласен с Виктором Анатольевичем в том плане, что человек действительно не готов. Вот если человек сегодня работает, там, я не знаю, айтишником, менеджером в магазине, не знаю, кем угодно, он внутренне не готов на следующий же день заливать в бутылку бензин и начинать жечь других живых людей, которые стоят по ту сторону. Для этого нужно, конечно, какая-то трансформация. Внутри Именно для этого нужен был Майдан. Вот Майдан зрел для того, чтобы пойти с деревянными щитами на автоматы, он дозревал до этого три месяца. В итоге дозрел. В России сейчас нет революционной ситуации абсолютно совершенно. Ее нет вообще. Если сейчас кто-то призывает людей выходить на улицы, ну, я не знаю, это либо провокатор, либо человек, который ничего не понимает. Поздно уже, все, диктатура устоялась. Забудьте, не будет никаких ни революций, ни Майдана в России в ближайшие какие-то там годы точно. Что делать дальше, я не так, знаю. Твоя задача э, деморализовать? Вот. — Нет, нет. — Ты хочешь нет... чего? — Подожди, ты не, не надо из меня делать э, какого-то... Я обычный блогер, который пишет свои постики в Фейсбуке, которые ни на что не влияют. Я говорю, что вот, по моему жизненному опыту, будет примерно так, так и так, если делать это, это и это. Пока вот это так, так и так, оно у меня все, э, в общем-то, по большому счету сбывалось. У меня нет никакой задачи деморализовать. Сейчас я могу сказать только одно российской оппозиции, Да. Друзья мои, вы проиграли, смиритесь с этим. Исходя из этого, стройте свои дальнейшие стратегии. Вот я не знаю, штабы Навального 30% уже сбежали, да, половина там сидит. Вас предупреждали. Если вы сейчас будете продолжать делать что-то дальше, диктатура будет только усиливаться. Где проходит название нашей конференции, где проходит граница компромисса с диктатурой? Для меня она совершенно очевидна, для меня она проходит по линии разграничения в Донецкой области. Я не знаю, как еще с этой диктатурой можно какие-то компромиссы искать. Вот эта страна сейчас стягивает войска, вот прямо в данный момент стягивает войска, чтобы напасть на одну и на другую соседнюю страну. Да? Путин сидит и сейчас думает, вот разведка американская говорит, что план по нападению на Украину лежит и, у него и, и ты же в этот момент советуешь оппозиции расслабиться и уезжать? Нет, не-не-не, уезжать уже не надо. Я уже не, а не, не советую. Это, это когда я писал «бегите, глупцы», я был дурак. Это Я беру свои слова на Но наблюдать, что... как Путин организует агрессию против Украины? Нет, что делать? Нет, что я вам могу сказать, что делать. Пожалуйста, давайте э, я вывешу сейчас вот специально в Фейсбуке пост. Давайте зайдите в Фейсбук. Э, там будут э, реквизиты на сбор для украинской армии. Пожалуйста. Хотите противостоять Путину? Вот вам Рублем. медицинские, кто, кто что может, да, вот вам медицинские рюкзаки, хотите, хотите тепловизоры, хотите снайперские прицелы, пожалуйста. Я для, я для украинской армии отдал 10 тысяч долларов своих личных денег. Для меня это огромная сумма. Я тогда зарабатывал 800 долларов, начинал на канале АТР. Привет, канал АТР. Привет, Ленур. Привет, Айдер. Я знаю, вы нас сейчас смотрите. Моя, моя линия компромисса проходит вот по этой сумме в пять ноликов, никаких других компромиссов я для себя больше не вижу. Мы сейчас с вами сидим в стране, которая прямо сейчас испытывает новое давление, новый э, виток напряженности, новый виток гибридной войны, который удался на ура с этими беженцами, да, мигрантами. Какие здесь могут быть компромиссы? Да никаких э, Литовскому э, Союзу Стрелков э, деньги перечислить, половину своей зарплаты. Вот и все компромиссы с этой Россией. Никаких других уже э, рецептов у меня нет. Спасибо. Мы ждем твой пост для того, чтобы помочь украинской армии. Оль, у меня вопрос к тебе. Ольга Романова тоже, я думаю, не нуждается в представлении, руководитель фонда РУССИДЯЩИЕ. И э, я хочу продолжить тему компромиссов. Несколько лет назад э, было очень серьезное э, обсуждение о том, э, стоит ли ради благотворительности сотрудничать с дьяволом. Я думаю, все догадываются, да, о ком я говорю. Вспоминаем фун, фунт Чулпан-Хаматовой и другие аналогичные истории. Э, ты среди всех нас, собравшихся на этой панели, ближе всего к теме э, спасения людей. Э, вот как ты считаешь... Э, это имело смысл? Вот стоило ли ради спасения конкретных несчастных детей, ну не обязательно детей, вообще ради конкретных спасения людей идти на сделку с дьяволом? Или это не стоит делать? Пытаюсь удержаться, чтобы не процитировать по этому поводу дразнилку того времени. Цитируй, не сдерживайся. Давай я, цитирую, цитирую. Да, нормально, как-то Путин... А, нет, это другая, это да. матерная. Да, да, да. да. Ответил, что утром, да, да, рано утром, утром Путин без затей скушал четырех детей, а пятого помятого спасла Чулхан Хаматова. Это написал Иван Давыдов в 11-м или начале 12 -го года, что очень точно отражало сказать, конкретику и настроение того времени, мне кажется, что странная постановка... Прости, я перебил Олю. Ладно, спросите потом отвечу. Оля, прости, чтобы я не перебивал. Вить, спасибо. Спасибо, что напомнил, потому что я начала как-то сразу с других козырей. Нет, я не думаю, что компромисс, такой компромисс с дьяволом – хорошее дело. Мы же понимаем, что, собственно... Почему Чулпан дают работать, почему она э, делает замечательное дело, собирает деньги на э, больницы, детские, на хосписы, на лекарства. Э -э, и действительно, это тот самый э, пятого потлатого спасла Чулпан Хаматова. Собственно, это то, что должно делать, в том числе, государство. Какого черта Русь, сидящая, строит. Домики для многодетных семей, заключенных, потому что им негде жить, и так далее, и так далее. И при этом мы называемся иностранными агентами, нас при этом гоняют и арестовывают счета из я думаю, что 202 год мы не переживем, никто из нас не переживет. И придет нам на смену гон за благотворительность, гон за правозащита. Бабченька, Не ты, сомневаемся. Ты, ты всех переживешь. Однако я тут же хватаю себя за язык, когда я говорю, что я против компромисса. Я, Оля Романова, я против компромисса. Но когда я сегодня открываю ленту и вижу, как, например, в московском метро открыли совершенно замечательный арт-объект с прекрасным совершенно слоганом была химия, но мы расстались. И этот Артакбит -ар посвящен детям, которые были спасены, и которые, которые выжили. И как я могу бросить камень? Это в реальной жизни. Пока мы будем бороться с Путиным, пусть они подождут пусть они умрут. Давайте так, кто может идти на компромисс, пусть идет. Я не могу, я не пойду. И многим этим не смогу помочь. Но то же самое и мое эго которое будет идти на компромисс и чего-то не делать из того, что могу делать я. Давайте так договоримся. В конце концов, знаете, я когда не знаю, когда мне нужно передать там, в тюрьму лекарства или что-нибудь еще, конечно, я иду и договариваюсь. И никому не скажу с кем. Я этого человека не сдам. Потому что я потом пойду еще договариваться. Компромисс? Да. Но, наверное, я себе упрощу. Не знаю. Мне кажется, нет ответа на этот вопрос, так же, как... Мы не можем точно сказать, что такое добро, что такое зло, кроме каких-то очевидных случаев типа «Радио Тысячи Холмов». Да? То есть это я уже на пропаганду перевожу. Да. А в нашем случае теория малых дел ну, мне не близка. Она близка Мите олешковскому и чудесному фонду такие дела, которые реально многим помогает. И «Русь сидящая» во многом живет за счет в том числе и работы фонда Митя Лешковского позицию которого я не поддерживаю Наверное, это тоже какой-то степень компромисс Я не знаю. ну Кстати, вот э, после того, как я переехала в Эстонию, я с удивлением узнала, что компромиссность в Европе – это вообще хорошее качество. Потому что когда в моем советском детстве, э, детстве вот компромиссность – это было что-то такое отрицательная, То есть вот бескомпромиссность это было что-то значит ты сильный, крепкий, ты молодец. И вот это мне кажется бескомпромиссность, она сейчас нашу страну во многом губит. Потому что к власти пришли в те самые бескомпромиссные на самом деле. Знаешь, каждый выбирает по себе. Умеешь компромиссы, а не умеешь и не хочешь держись. Виктор, вы мне кажется хотели сделать какую-то реплику вот по поводу вопроса. Мне кажется, что тут мы усложняем немного. Я уже говорил, мы разные. Издалека виднее, издалека виднее, нужна новодворская, такой человек, как новодворская, где есть черное и белое, и который будет воплощать вот это точное, эту точную дефиницию. Вот есть добро и есть зло, и я на стороне добра. И все, что не есть вот это добро, все это зло. Нужна новодворская? Нужна. Означает ли это, что, э, э, так сказать, Новодворская противоречит существованию э, там, условно, слова Федермес? Нет, разумеется. Нет, разумеется. И ну, обязательно э, да, должна быть Новодворская как символ ясности координат, системы координат, что есть политическое добро, есть политическое зло. И обязательно должна быть нюта Федермес, которая будет спасать при этом гадком, мерзком, сволочном режиме, вступая в отношения, и даже вступая в эти партии, там, движения, все, что надо, да? Гитлера в жопу поцеловать, Гитлера в жопу поцеловать, спасти вот эти, этих 100 человек, которые не доживут до конца Гитлера, они умрут от рака или от чего-то другого, или замерзнут, и так далее. Мне кажется, тут нет никаких противоречий. Каждый человек для чего-то рожден. Требовать от Аркадия Бабченко, чтобы он писал стихи на Литовском, как Томас Венслава, да, вряд ли стоит. Вряд ли да, стоит а, и, и наоборот какие-то требования предъявлять Томасу. Мы очень разные. Каждый должен делать то, что у него получается ради добра и ради того, что он может принести в это добро. Требовать от Фидермессера, чтобы она стала новодворской, глупо. Предъявлять новодворской э -э, симметричные претензии, тоже глупо. Какое счастье, что есть люди, которые умеют, как выразилась Оля Романова, компромисс, которые умеют договариваться, которые умеют, извините, из старого романа Пенуорна Уоррена «Вся королевская рать», сынок, да, делать э, добро и зла, потому что больше его не из чего делать, да? И вот делать добро и зла. И обязательно должны быть люди, которые будут нам напоминать, что есть добро, а есть зло. Обязательно будут напоминать, как это выглядит, напоминать, что прямой угол – это 90 градусов. Не 88 с половиной, не 92, а вот 90. Напоминать о черном и белом. И то и другое нужно. Я не вижу тут противоречий. Если мы говорим о том, что делать политикам, людям, которые пошли в политику и пытаются политически менять ситуацию в России, это серьезный драматический вопрос. Я тут мало что могу сказать, я не политик. Я как и, так сказать, Аркадий, я блогер. Я пишу просто слова. Да? Политики... И поражения, кто должны были, мы сделали свое дело. Статус протеста и должны были имели возможность энергию этого протеста воплотить в политические перемены, вот чтобы эти колеса политические завертелись. они, э, а, они проиграли эту историю, и вместе с ними проиграли и мы все. Что же касается до раздела, ну, я при всем уважении Аркадия с коктейлем Молотова на улицах Москвы тоже не помню. Он блогер, я блогер, мы пишем, пишем разное, и слава Богу. Слава Богу. А, а, значит, поэтому говорить, ну, советовать сейчас, так сказать, выходить ну, на, на противостояние, ну, он и сам правда сказал, да, это, это в общем, то уже попахивает провокацию. Что же касается перехода, опять-таки, тонкие, очень такой чувствительный момент. Э -э можно, нужно ли желать, это, так сказать, мы возвращаемся к вопросу Ленина в 1914 году. Да? Может ли патриот желать э поражения в своей стране? Ответить теоретически очень легко, практически. Это мучительная вещь. Мучительная вещь. Да? Вот Власов во, во времена, да? Сталин абсолютное зло. Надо ли желать поражения Советскому Союзу, Сталинскому? Да? Надо ли ему военный, военным образом способствовать? Очень тяжелая история. Очень легко сказать, очень трудно решить. Мучительно. мучительно. Поэтому, поскольку никто из нас, слава богу, не главнокомандующий, не командует войсками оппозиционеров, я думаю, что тут вопрос внутреннего выбора, который в любом случае драматичен. И я понимаю ущербность своей позиции абсолютно. Я на что-то способен, на что-то нет. Я не хочу в тюрьму. Вот такая странная вещь. Я там бывал, да, я в этом узилище. Пробовать идти, так сказать, вот свою, своей судьбой так распорядиться, я не могу. Другому тыкать в связи с этим тоже не могу. И, кстати, замечу, прошу прощения, длинная речь, но я скоро закончу. За одним небольшим исключением. Почти все люди, которые на себе испытали э, крепость, тяжесть государственной руки в советские времена, а я имел честь быть знакомым с Сергеем Адамовичем, Ковалем с Горбаневской, знаком с Павлом Литвиновым, то есть как раз те, которые могли найти все мужество выйти против этого монстра и платить судьбой, почти никто из них, ну вот перечисленных просто никто, никогда не сказал ни одного слова упрека в адрес тех, кто не вышел вместе с ними, не вышел вместе с ними. Я э, плавно перевожу к, след к следующему, я недавно замечательную, прочитал замечательную книгу Томаса Венцлова, э, так сказать, биографич автобиографическую, о том, как он пытался остаться, в, быть сопротивлением в рамках культуры, в рамках да, диалога, как, как, тяжело как тяжело давался выход, да, Как тяжело, как мучительно дается человеку выход э, за эту красную линию. Томас об этом блестяще совершенно написал. Я думаю, что он лучше всех нас э, может просуждать на тему цены вопрос. Спасибо. Аркадий, короткие комментарии. И я да, перехожу короткая к... реплика у меня, потому что Россия – это империя. Российский оппозиционер – это имперский оппозиционер. Я знал, что дойдет разговор до списка Шиндлера и спасения евреев в Третьем рейхе, но смотрите, весь наш разговор крутится вокруг спасения только россиян, русских детей, не знаю, там, русских оппозиционеров, кого угодно. В России сейчас в тюрьмах по две сотни крымских татар где в Крыму проходят просто зачистки, вот просто полицейские карательные операции, как было в Чечне, как было в 45-м году там, в Беларуси, не знаю где, да? Вот просто приезжают полицейские, каратели окружают село, берут людей, они сидят, выписывают им дичайшие сроки, там по 20 лет, уже совершенство сталинские. Попросишь кого-то в Фейсбуке, там, а давайте вот соберем денег крымским татарам, абсолютная тишина. Попросишь кого-то там помогать э, украинским морякам. Вот я знаю, 12 человек в России во главе с Викой Ивлевой, Вот они, 12 человек в России, возили к крымским морякам продукты, там что-то им деньги собирали, что-то еще. Да? Не существует ни крымских татар, никаких там малоросов смешных. Есть спасение для россиян, есть спасение только для россиян. А тех народов, которые Россия завоевывает, их как бы спасать не надо. Это все как-то остается за скобками. Аркадий, я тебе сразу разнациональная сообщества среди оппозиционеров внимательно смотри, спать... Но ты говоришь смотри о россиянах все равно. Да. Даже сейчас ты говоришь о россиянах все равно, понимаешь? Ну, я не знаю, если, если ты затапливаешь квартиру соседа снизу, ты сначала должен платить, наверное, ремонт к соседу снизу, а потом думать о себе. Если э, наша страна, гражданином, которой я, к несчастью, до сих пор все еще являюсь, завоевывает соседнюю страну, но я думаю, что сначала нужно спасти соседнюю страну, а потом уже говорить о себе. Ну, моя оптика такова. Мне кажется, просто ты... Э... Сбрасываешь со счетов тех активистов, которые на самом деле добиваются очень многого в регионах, и то, что ты их не упоминаешь, это страшно неправильно. Но назови как-то по-другому. Вот в этой империи они борются, и они на самом деле есть. То, что касается, например, того геноцида, который творится в Крыму, это полнейшее безобразие. И я считаю, что ту акцию, которую мы запустили, напиши политзаключенным. Я думаю, что в эти списки мы должны обязательно внести фамилии крымских татар. И обязательно писать им письма. И я очень рассчитываю на то, что в блоге у Аркадия Бабченко появится информация об этой акции с конкретными фамилиями, именами крымских татар, которые мы все дружно напишем письма. Совсем короткая реплика в связи с тем, что сказал Аркадий. Аркадий, как говорится, не обобщай, да не обобщаем будешь. Ты говоришь о какой-то оппозиции, как будто, как Путин говорит про Запад. Вот есть какой-то Запад с одной волей. Да? Это ложь. И в случае с путинской, с путинской демагогией нет никакого единого Запада. И нет никакой оппозиции сегодня, вот чтобы с большой буквы, которая воплощала организованный один организованный источник действий, один, так сказать, субъект. А, а, оппозиционеры есть, люди оппозиционно мыслящие и высказывающие есть, к ним относимся и я, и ты, например, высказывающие разное, <клёх> никакого единого центра у меня, тебя, <клёх>, Оля Романовой, и там всех остальных, и Чириковой. нету, нету. Значит, что касается того отношения к, и к крымским татарам да и э, значит, к украине и вика ивлева прости и я стоял в, в пикетах и константин котов стоял да и, и в пикетах администрации за тех же украинских моряков да и без твоего ведома я как-то регулярно на эки Москвы говорю про крымских татар и не я один да это делают десятки людей я думаю в общей сложности когда ты говоришь «оппозиция», такое ощущение, что есть какой-то, вот как Путин. Вот про Россию, про политику Путина, российскую, можно сказать, это политика Путина. Потому что есть совершенно ясный источник действий. Да? вполне В случае с оппозицией этого сказать нельзя. Оппозиции политической сегодня в России нет, как единой силы. Есть люди оппозиционно настроенные, собравшиеся в частности в этом зале. И многие за пределами этого зала. Поэтому э, говорить о оппозиции, мне кажется, это не некоторая неточность. Прошу прощения, больше не буду влезать. Большое спасибо за комментарий. А я перехожу к нашему следующему панелисту. Это тоже человек, который не нуждается в каких-то специальных представлениях. Это известный политик, политолог, психолог Леонид Гозман. И, Леонид, э, давайте продолжим про компромиссы и про оппозицию. Я думаю, что очень логично вам задать вопрос про компромисс, который мы, я думаю, ну, те, кто старше в зале, они, конечно, его помнят, компромисс, который произошел Союзом правых сил и компромисс, благодаря которому Никита Белых стал на какое-то время губернатором. Я думаю, что вы лучше, чем кто бы то ни был, вы были близко к этой ситуации, я думаю, что вы лучше всех нас ее понимаете, и осознаете. Вот как вы считаете, вот по прошествии лет, как вы оцениваете этот компромисс и как вы думаете, как это вообще повлияло на ситуацию с российской оппозицией в целом? Спасибо. Я... Меня удивила тема панели меня предельно удивило. Меня тоже. Первая реакция у меня была отказаться в ней участвовать. Значит, потом подумал, что раз другой нет, надо участвовать в этой. Что касается компромисса, на который пошел Никита Белых, это Никита Белых пошел на этот компромисс. когда он выйдет из тюрьмы, вы его можете спросить. Я не комментирую действия других людей. Мне хватает своих. Да? Что касается меня лично, то я давно лезу на рожон, и в моей биографии есть все, кроме тюрьмы. Сломанная рука, статья, под которой я хожу, сломанная ОМОНом, разумеется, да, статья, под которой я хожу, ну и многое-многое другое, суды в последнее время их вообще много и прочее, да. так вот поэтому я хочу сказать про компромисс. Про компромисс хочу сказать следующее. Почему меня удивила тема? Потому что это, простите, никого не касается. Это касается самого человека. Я считаю, что оценивать действие человека можно только по одному критерию – в результате его деятельности мир стал лучше или стал хуже. Вот это действительно критерий, а не то, нравятся его действия тем, кто за Путина, тем, кто против Путина, тем, кто за Севрюжину с хреном или, с хреном, или тем, кто за демократию. Это вот на самом деле никого не касается. Да? Человек сам определяет для себя пределы, на которые он идет. Вы со стороны, и я со стороны. Может сказать, он, наверное, говорит неправду, он идет на компромисс не ради высокой цели, а ради того, чтобы сохранить позицию и зарплату. Может быть. Вы можете сказать, это неоднозначно. Этот врач, который идет на компромисс с режимом, ради того, чтобы спасать жизни, он поддерживает режим, который эти жизни отнимает. Тоже правда. Но это решает сам человек. Но самое интересное в этой панели, на самом деле, не вот эти довольно очевидные с моей точки зрения рассуждения. А то, что сама постановка вопроса позволяет немножко увидеть чуть-чуть ответ на самый важный вопрос, как мне кажется. И самый важный вопрос, с моей точки зрения, не про компромиссы, а самый важный вопрос – это почему неэффективна оппозиция, почему она столь неэффективна, господа. Под оппозицией я понимаю, конечно, не организации, потому что организации приходят и уходят. Я понимаю, что оппозиция, знаете, как в старом еврейском анекдоте, что евреи – это тот, кого считают евреем, кто соглашается, чтобы его считали евреем. Оппозиция – это те, кто считают себя оппозицией, и тех, кого считают оппозицией. Вот мы все здесь оппозиции. Да? Вне зависимости от того, как мы относимся к сакральным фигурам оппозиции и, и так далее. Да? Это не имеет никакого значения. Мы все оппозиция. И вот эта оппозиция, позвольте мне утверждать, что она предельно неэффективна. Она проигрывает все. Причем проигрывает не конкретные политические проекты. Их нельзя выиграть. И если бы оппозиция выигрывала их, то власть уже давно расстреливала на площадях. Но ну, это совершенно очевидно. Да? Они реагируют на любой успех, понятно как. Как умеют, так и реагируют. Да? Но оппозиция, поэтому я говорю о неэффективности оппозиции не потому, что оппозиция не избрала своего президента. А я говорю, мне стихнемся оппозиции, потому что она не авторитетна, потому что она не популярна. Потому что в будущем, в скором, я думаю, будущем, когда наша с вами страна попадет в неправовую ситуацию, в неправовую, тогда надо, чтобы люди в городе Смутуракански вспомнили, что подожди, у нас же Вася есть. Вася, вот пусть Вася будет сейчас главным, там, пока вот тут все не наладится, да? Вот. А у нас есть такие власти? У нас их много. Ну, наверное, есть. Страна большая, но их предельно мало. То та мерзость, которую демонстрирует власть в сочетании с тем героизмом, который проявляют люди в оппозиции, в том числе многие сидящие в этом зале, героизм, самоотверженность, вот это сочетание должно было бы дать высочайший авторитет оппозиции, а его нету. Нету, господа, ну, дайте себе в этом отчет. Да? Я-то думаю, что именно это и надо обсуждать на этом форуме. Прежде всего, потому что здесь сидят люди, которые многое в своей жизни положили на эту борьбу. да, Так вот, почему же не получается? Есть два принципиальных ответа: проблема с народом. Ну, такой народ, да. То ли вообще ему это не надо, то ли еще не готов, надо еще 38 лет поводить по пустыне, глядишь, поможет. да, вот, Но если так. То есть два, две возможных реакции на это. Первое: либо забыть про все это, не заниматься оппозиционной деятельностью, либо перейти от народников к народовольцу. Ну, ну как, как, как, как и было когда-то сделано. Позвольте мне не конкретизировать это, поскольку я возвращаюсь в Москву. Да? Я-то возвращаюсь в Москву, я в Москве живу. В вот, а, Ну, вот, пока в Москве, я не знаю, еще позавчера я жил в Москве, я не знаю, что будет. Вот, а, значит, так вот, а, но может быть все-таки вопрос в оппозиции. Может, вопрос в оппозиции? Да, Мне нет. кажется, что есть несколько особенностей этой оппозиции, нас в основном, да, которые приводят к этому неуважению. Это вот эта попытка давать моральные оценки, попытка лезть к людям в душу и говорить, нет, ты неправильно живешь, надо не так, а так. Ребята, а шли бы вы лесом. Каждый живет как хочет, в конце концов. Ты не имеешь права призывать другому рисковать жизнью. Ты можешь своей жизнью рисковать, это пожалуйста. А требовать от другого нельзя. Ребята, вы за свободу, да? Мы тут все за свободу. Значит, мы за свободу не неучастия в протесте. Значит, мы за свободу отойти в сторону. А Иначе какая же это, к чертовой матери, свобода? Если здесь она есть, а тут ее, понимаешь, уже нету. Это презрение к людям ватники, анчоусы и так далее, вы скажете, нет, не все, конечно, не все, конечно, не все, только самые умные из нас такое произносят. Но когда самые такие умные, талантливые вот, вот это несут, то им же никто не отвечает. Ну или мало кто отвечает. Ну а коли так, то какого же уважения ждете к себе, если вы презираете других людей, которые думают не так, как думаете вы? Вот. Э -э все претензии предъявляются к другим. Сколько раз я слышал за эти два дня, а чего ж тут нету, вот, вот люди Навального, никто, понимаешь, сюда не пришли, да? Но это, конечно, плохо, что они не пришли, я согласен, да? Но, может, они не пришли, в том числе и потому, что что-то не так делают те, которые здесь собрались. Может, вообще, может, все-таки надо на себя тоже посмотреть, а не на, не на э -э других. Ну и, конечно, это дух секты, это дух секты, господа. Нашим оппозиционерам, очень многим из них, кажется, что вся жизнь сводится только к борьбе с режимом. Дорогие друзья, это не так. В жизни много чего происходит. В Треблинке был театр и играли свадьбы. При Путине люди занимаются разными вещами. И стихи пишут, и научные исследования проводят, и людей лечат. Да? И сводить все. Только к тому, чем занимаешься ты, это как минимум неадекватно. Господа, я думаю, я думаю, что та самоотверженность, с которой многие присутствующие здесь, борются с этим режимом, заслуживает более высоких результатов. Спасибо. Леонид. Я хотела бы вам немножко возразить по поводу влиятельности оппозиции. Uh, Коль уж вы упомянули uh, Алексея Навального и его сторонников, я хочу напомнить, что uh, Алексей периодически попадает в рейтинге самых влиятельных людей мира. И то, как он себя ведет, и то, как ведет uh, себя, собственно говоря, с каким достоинством он держится, как ведут себя uh, Другие оппозиционеры, политические заключенные, мне кажется, что это ну, вызывает у меня по крайней мере довольно серьезное уважение, Жень, Жень. А вы чему возражаете? Я вроде бы как сказал только что, что представители оппозиции ведут себя героически. Что касается Алексея. Лично Алексею, да, то его возвращение в Россию было актом не просто героизма, а такого античного героизма, да, да, который, как мне, кажется, как мне кажется, себя стратегически, безусловно оправдывает, безусловно, оправдывает. Но я говорю о том, что нету вот наша оппозиция в целом не сформировалась как ощущение альтернативы. И нет такого как бы, ну, э -э, представления: что вот, давай вот этих скинем, мы их поставим. Вот такого нету. Вот. А рассматриваются как странные, многих рассматривают, как странных людей, которые вот непонятно э -э, чего и зачем э -э, делают, э -э, ну и так далее. А то, что мир признает, ну хорошо, что мир признает. Спасибо. Спасибо миру, что он признает. Но мы вообще-то говоря, э -э, ну, живем-то мы в России большинство присутствующих нет, но хотим-то мы жить в России, мы хотим, чтобы в России было все нормально, правда? Большое спасибо за комментарий. Мне бы только хотелось вам чуть-чуть ну, как бы, продолжить эту дискуссию и сказать, что, вы знаете, 15 лет назад, когда я начинала как гражданский активист, я чувствовала себя одним в пустыне. Я не могла найти другие гражданские группы. И когда я стала задумываться, почему так, почему на Западе их так много, вот этих ГРЭС-РУС-движений, инициативных групп, а у нас нет, Ответ я нашла в исследовании Левада-центра, извините, но после такой зачистки во время тоталитаризма в Советском Союзе, когда любая общественная активность была просто невозможна, я не знаю, там, организация кружка любителей Сталина была только, э, так сказать, с разрешения партии правительства, что-то ожидать большого э, в такой короткий исторический момент от нашего гражданского общества довольно тяжело, потому что это младенец, которого каждый день долбают по голове. И то, что вообще есть э, гражданские движения у нас, мне кажется, это чудо. Вот Это Жень, началось довольно ну недавно. Чудо. Лет, наверное, ну, 10, конечно наверное. чудо. Я что, претензии кому-то предъявляю? да? Я говорю, что хреновая ситуация. Да, ситуация хреновая, вот и все. Томас, я хотела бы обратиться к вам. Я думаю, что тоже Томаса не нужно лишний раз представлять, потому что это известный э, поэт, писатель и э, Википедия прекрасно сегодня. Я освежила, так сказать, вашу биографию и была впечатлена, что вы тот самый диссидент, который лично знал Бродского. Это потрясающе. Мне очень хотелось бы задать вопрос по поводу того, почему Запад... Продолжает сотрудничество с Путиным. Я понимаю, что вы, наверное, не тот человек, который может хорошо дать на него ответ. Но вы здесь единственный европеец среди нас. И поэтому я спрошу у вас, скажите... Если европеец Путин... Отлично. Я, меня просто постоянно гложет мысли: как же так, почему строится Северный поток, почему снимаются санкции Северного потока, почему Запад продолжает кормить Путина, покупая у него нефть, газ и другие природные ресурсы. Почему мы слышим про эти коррупционные скандалы и отмывание денег? Вот только что на прошлой панели мы слышали вообще про чудовищные вещи. Мария Литвиненко рассказывала о том, как пропутинские товарищи в Англии покупают за, за миллионы фунтов стерлингов вечера личные с высшим эстаблишментом Великобритании. Они, по сути, отдаются им как проститутки. Это отвратительно. И почему вот Запад, который пропагандирует демократию, продолжает руку подавать и взаимодействовать с такой мерзотой, вот как вы можете мне это объяснить? Я слышен? Да. Ну, вы знаете, я не буду отвечать за политиков Запада. Я должен сказать следующее. Здесь я, конечно, чувствую себя несколько неловко по двум причинам. Во-первых, я не русский и не отношусь к русской оппозиции. Ну, вот так сложилось. Я, правда, такой, э, Булата Куджава себя назвал, грузин Московского разлива, я немного такой литовец Московского разлива. Но это, в общем, даже уже кончилось. Я, и это, это первое. Я могу ругать Путина, и, в общем, с удовольствием его ругаю, но я-то нахожусь в другой ситуации, я нахожусь в, в Литве. Я могу поехать в Россию. До сих пор мне давали визу, я там бывал довольно часто. Немножко побаивался. То есть вдруг ну, есть разные варианты. Визу не дадут. Но ну, это просто такой знак почета. Визу дадут, а потом выселят из России. Это ну, тоже. А, а может быть еще и так, что где-нибудь в, тем, в темном переулке заедут кипчугам по голове, как, как это случалось в советское время, да и не только в советское. Но я ехал в Россию и как-то ничего не замечал. То есть это мания величия у меня получилась. Один мой приятель еще в советское время мне говорил: если тебе покажется, что за тобой всюду следует черная машина, то это означает, что ты заболел манией величия. У КГБ огромное количество дел и заниматься лично твоей скромной особой вряд ли они так уже особенные и будут. Но вот это я принял к сведению и, и мне перестало казаться, что за мною едут черные машины. То же самое и в самой России. Теперь по поводу... Это первое. Второе – это что я все-таки человек анахроничный. Я участвовал в тех делах, которым уже ну, 50 лет и даже больше иногда. Ну, иногда, может быть, меньше. Но это те дела. В современных делах, если участвую, то очень мало. и только могу выразить свою симпатию, свое сочувствие. То есть то, что я... Ваш, единомышленник, могу сказать, но, в общем, не более того. В тех делах я худо-бедно, но участвовал, поэтому мне трудно говорить. Но вот по поводу компромисса и, и Запада, вот э, сейчас меня очень волнует эта проблема мигрантов, как она волнует очень многих в Литве, очень многих, вероятно, и в России, и очень многих в Польше, и на Западе тоже. Ну вот, мне кажется, что в деле с мигрантами, ну, конечно, там Лукашенко их толкает границы, это, так сказать, особым сомнениям не, не подлежит, но реакция в Литве, и особенно в Польше, мне кажется, могла бы быть гораздо лучше. Какая? Э, какая она должна реакция быть? Реакция на кризис с мигрантами. Да, а какая должна быть? Вот я Нет, говорю. поляки говорят, вот я, так сказать, читаю польскую прессу, у меня в Польше много друзей, поляки часто говорят, мы защищаем европейские ценности, мы не пропускали татарские и москальские орды еще в 17 веке, мы не пропустили большевиков в начале 20 века. Мы не пропустим эти мусульманские орды, которые готовы залить Европу сейчас. Вот эта реакция, мне кажется, глубоко неправильная. Ну, дело в том, что кончилось с тем, кстати, что меня очень потрясло, что в этом переталкивании мигрантов из Беларуси в Польшу, с Польши обратно в Беларуси, Погиб один сириец, который даже не был мусульманином, он был христианином, имя его было Иса, то есть Иисус, то есть в буквальном смысле слова убили Иисуса. Крайне это, это все символично. На это у нас в Литве реакция лучше. Этим мигрантам их действительно выталкивают обратно, но хотя бы их кормят. По ходу дела хотя бы им дают какую-то теплую одежду и стараются вести себя прилично. Что в Польше все-таки, далек, по-видимому, далеко не всегда. Ну, не мне судить поляков. Но такая позиция, мне кажется, неверной. И вот Ангела Меркель, которая сейчас уходит, пошла на компромисс. Она позвонила Лукашенко. Литовские публицисты, литовские политики многие подняли страшный шум. Она легитимирует Лукашенко, что делать ни в коем случае нельзя. Запад всегда гнил, Запад всегда слаб, Запад всегда всех продаст. Что, кстати, мне тоже кажется, это крайне вредные позиции, вот это подчеркивание гнилости Запада, потому что это работает на пользу Путина. Путин всегда побеждает. Путин победит только Путин, потому что Запад не умеет ему противостоять. Это не так. На Западе достаточно много умных людей, достаточно много приличных людей. Я, я думаю, Запад, сумма summa суммарум, в конечном счете противостоит Путину и Лукашенко не так уж плохо. Но когда речь идет о детях, которые мерзнут на этой ничейной земле, то Ангела Меркель совершенно права, что она пошла на компромисс. Совершенно права. Теперь верну... Ну, это то же самое, что говорилось про Нюту Федермессер, например. Что вот надо поцеловать злодею ручку, чтобы спасти какого-то умирающего. Иной раз, наверное, надо, и Господь Бог это простит. Ну, что касается этот дадмаса я скажу вещь, совершенно уже не относящуюся к делу. Но я я ее никогда не знал и не видел, но я прекрасно знал ее мать Веру миллионщику Она наш вильнюнский человек. Она была красавица, я был в нее влюблен, в общем, и так далее, и так далее. Ну, это для меня очень важные люди. Теперь. Вернусь к советскому времени. Вот я когда-то в советском самиздате прочел статью Игоря Мельчука, в которой было написано следующее. Но ну, Он начинал с того, что я обращаюсь только к тем, кто со мной согласен. Кто не согласен, может дальше не читать. Я выдвигаю три аксиомы. Аксиома первая. Советский Союз в его настоящем виде преступен по отношению к человечеству и опасен в глобальном смысле. Хорошо. Дальше. Вторая аксиома. Жить в Советском Союзе и не участвовать в его преступной деятельности невозможно по той простой причине, что ты платишь налоги, хотя бы по той. Третья аксиома. Наиболее вредна... Либеральная интеллигенция, поскольку она создает впечатление, что это нормальная страна. Ну вот в каждой стране есть либеральная интеллигенция. У нас тоже есть там любимов, там мало ли кто поэты, киношники. И вот это, они вреднее всего и опаснее всего. И, кстати, и, и, и своей склонностью к не участвовать в преступлениях в Советском Союз можно только двумя способами. Сесть в тюрьму или уехать. Я помню, что тогда на меня это произвело совершенно сновщибательное впечатление. Я м -м, понял, что я, я решил что-то жесткое, но совершенно логичное и правильное размышление. И надо либо сесть, либо уехать, либо то и другое, как, как со многими случалось. Ну и конч, кончилось тем, что я уехал. Сейчас я с этой статьей уже менее согласен. Ну, во-первых, существует еще категорический императив Канта. Действуй так, чтобы твои действия могли, могли стать общим законом. Так вот, могут ли все уехать? Нет. Могут ли все сесть в тюрьму? Нет. Значит, есть еще масса других вариантов. И снятие к съеме позволительно сомневаться. Вот и здесь позволительно сомневаться. Существуют ситуации, когда существуют ситуации, которые не поддаются такому вот черно-белому раскладу. Существуют ситуации, когда ты работаешь в общем, конечном счете. На пользу дела, хотя и спотыкаясь. Ну, кто-то, избранные, лучшие, работают только на пользу дела. Ну, они сидят, как правило, как Навальный. Но можно работать на пользу дела, и спотыкаясь. Но, опять же, каждый раз это личное решение, каждый раз это личный вариант, каждый раз человек этот может... Как-то обсуждаться, может быть, судим, но, но, но, ну, как говорится, опять же, не судите, да не судим и будете. Каждый раз это ос, особый случай, случаев столько, сколько людей. Но вот одно еще хотел сказать, и на этом я, я сейчас кончу, я уже долго говорю, одно еще хотел сказать... Это по поводу, скажем, воевать против своей страны. Что-то трудно, это действительно страшно трудный выбор, и приводился пример генерала Власова. В Литве мы имеем примерно такой же вариант. Мы имеем просоветских и людей, которые боролись с Советским Союзом при помощи Гитлера. Так вот, холеру нельзя лечить чумой. Чуму нельзя лечить холерой. Э, то есть генерал Власов э, все, все же ошибся. Все же ошибся. И, идти с Гитлером против Сталина бессмысленно. Это идти на холеру с чумой. Вот, э, ну, к, к счастью, сейчас в мире как-то, в общем, не видно Гитлера, которого можно было бы присоединиться и с ним пойти. Но, Ну и слава богу ж, конечно, что нету. Но это не всегда так бывает, и история иногда выкидывает очень неожиданные штуки. Но на этом я пока кончу. Большое спасибо. А теперь... Теперь мы перейдем к самой интересной части, к вопросам и ответам. Я сама к вам подойду. А, вы бы не поможете, да? Тогда микрофон у вас есть, да? Кто хочет задать вопрос, поднимите руку. Только просьба, обращайтесь к какому-то конкретному панелисту и э, представляйтесь. Можно сидя, да. Меня зовут Игорь Чубойс. Один небольшой вопрос к Венслову, томусу Томасу Венслову. Вот вы сказали о Власове, но ведь Власов был в контакте с полковником Штауфенбергом, который организовал покушение на Гитлера. Он никогда не был с Гитлером. Власов, Власов был в контакте, в постоянных контактах, Соберстом Штауфенбергом, который организовал в апреле покушение на Гитлера. И когда было покушение, Власов был в Псковской области. Он готовился к тому, что он будет бороться со сталинщиной. Поэтому биография более сложная. Но один вопрос у меня к Леониду. Я в последнее время все чаще его слушаю. Мне кажется, что он говорит очень убедительно, и мне интересно. Но то, что ты говорил сейчас, я просто не могу понять. Разве нельзя сказать, что политика наших властей абсолютно антигосударственная, потому что они преследуют людей совести, людей морали? Вот список, который нам дали, мы никого из них не знаем, но мы им доверяем и готовы поддержать. Я не понимаю вообще, какие претензии к тем, кто сегодня протестует. Игорь, э, значит, э, политика наших властей антигосударственная, античеловеческая, дважды два – четыре. Я не очень понимаю, почему про все это надо говорить в любом выступлении. Я говорил о другом. Я с тобой согласен. А давайте Томасу дадим высказаться. Томас, какой у вас комментарий? Простите. Вы можете прокомментировать вопрос? По поводу Гласова? Да. И у меня просьба к организаторам вернуть Виктора Шендеровича. Потому что он у нас исчез, а он тоже участвует в дискуссии. Я, я не специалист по биографии генерала Власова. Я не специалист. Но ну, ну, Сколь бы он не э, контактировал со Штауфенбергом, насколько я знаю, он сам в э, заговоре против Гитлера не, не участвовал. А напротив, ожидал, что как-то так вот получится, что он освободит Россию э, с... Ну, с помощью Гитлера, а там видно будет. Так вот, это было совершенно неверное рассуждение. Следующий вопрос. Так, вот давайте по очереди. Вот молодому человеку в маске. У меня небольшой комментарий, к господину Гузману. Я просто хотел сказать, что в зале есть Навальнисты. Я координатор штаба Навального в Иркутска и еще несколько девушек, которые поддерживали наш проект голосования за рубежом в разных странах. Спасибо. Здорово. Молодцы. Так, следующий вопрос. Да. Представляйтесь, пожалуйста, и прям кому вы задаете вопрос, говорите. Меня зовут Сергей Букреев. Ну, я гражданин России, пока что еще. Хорошо. Я здесь живу в данный момент в Литве, я получил статус все в порядке. У меня вопрос вот к уважаемому поэту. Скажите, пожалуйста, вы сказали насчет Власова, что воевали против своей страны. То есть э, Власовцы, получается, что они воевали против своей страны, своей сталинской коммунистической страны. Я вас так понял. То есть эти люди называли свою э, страну своей. Я знаю сотни людей которые воевали против путинской России, я был среди них. А вопрос какой? Они что минуточку? тоже воевали против? Да. Вопрос своей в чем? Страны? Это не наша страна. Наша У вас в комментарии вопрос в чем? Они стреляли Это в солдат, вопрос. которые в сталинских преступлениях были совершенно неповинны. Хорошо, тогда тогда такой вопрос: те российские солдаты, которые на Донбассе стреляли. В украинских солдат. Что это такое было? Против кого воевали те русские э, или те россияне с паспортами, э, с российскими паспортами? Против кого они воевали? По, по, вашим, по вашим словам, против своей страны, против своих людей, ГРУшников и ФСБшников. Так, так что ли вас понимать? Просто, пожалуйста, прокомментируйте. Я, я вам говорю, что сотни людей, русских людей, россиян, воевали против путинских фашистов, там как угодно их называйте. Они воевали на Донбассе. Я знаю этих людей, я был среди них. Хорошо, давайте, Томас, если вы можете, прокомментируйте. Если нет, следующий вопрос. Нет. Вы знаете... Ну как бы, вам это, как, как, как бы вам это сказать? Когда вы говорите, что любой русский солдат, который будет послан на Украину, может быть будет, может быть нет. Вот, кстати, кто-то очень хорошо сказал, что вряд ли Путин пойдет на войну и даже почти на бедняка не пойдет. Потому что есть гибридная война, и есть настоящая война. Так вот гибридную войну невозможно проиграть. Всегда можно постфактум сказать, а мы вот этого и хотели. Или вот мы выходим чистенькие, а наши враги выходят плохими. А в настоящую войну можно проиграть. И Путин почти наверняка ее проиграет. Он это понимает. Поэтому на настоящую войну он не пойдет. Он идет только на гибридную. Но если солдаты, скажем, будут посланы на Украину, не дай бог, и там начнется серьезные дела, то говорит, что каждый русский солдат – это Путинский фашист. Это большая ошибка. Это не так. <звы> Следующий вопрос, пожалуйста. Вот, вот этот человек. <звы> Лукаш Адамский. У меня есть один вопрос, но сначала маленькая ремарка к выступлению. W wystąpieniu pana Tomasa Węclowa. Ja to, że czytają o czym w Polsku i prasie, różne chacienko. I gdzieś w Polsce prowadzona jest dyskusja, co działać z migrantami. Wpuszczać ich, czy nie wpuszczać. A jeśli ich wpuszczać, to e, przy jakich usłowiach? No e, nigdy nie słyszał argumentu, że to takie to muzułmańskie ordy. Prosta takowo nie słyszał. Dzielo tylko w tym, że ta dyskusja idzie od... E, jeśli my będziemy wpuszczać imigrantów, to oznacza, że, w takim, w taki, że szantaż Łukaszenka i Putina, który za nim stoi, pracuje. A waproszka w princypie, waprosz taki. E, e, Tutaj e, jest ta rosyjska opozycja. Ona jest gotowa asudzić, e, tj. sąsłać na staciu 2 ustawa o ON kotoryj, kotoruja, kotoruja zapryszczaet применienia grozby e, e, po odnoszeniu drugim stronam. To jest ona gotowa e, wygotowy gazpada damy asudic e, asudic e, e, to, co wciąż происходит w odnoszeniu ugrozy terytorialnej celowości Ukrainy liniet, a jeśli nacznieca wojna, тогда będzie stara jadylema, ponieważ to wojnę można тогда astanowić k krowy. i, i ciem wolsze będzie grobów, ciem wolsze będzie ubitych rosyjskich żołniet, którzy będą na terytorii Ukrainy, tym wolsze będzie polityczna cena dla Putina, przedłużenia wojny. No, a to oczywiscie, ja paniemaja, to boli ziemno. To jest tu dwa proszka w sien. No, co wygotowyje zdełać Raditowos, żeby Остановить Путина и остановить возможную войну опять в Украине. Спасибо за вопрос. Так, кто первый начнет? Потому что это был вопрос ко всем. Аркадий, давай ты. Я уже ответил на этот вопрос. Кстати, счета... Слышно? Работает, да? Да, да работает. Счета для помощи украинским медикам вывешены, список крымских татар еще для помощи крымским татарам вывешен. Все, у меня в фейсбуке, можете заходить. Я со своей стороны за эти 8 лет, я перестал считать, мы с Анной Добровской собрали около 5 миллионов гривен, после этого я считать перестал. Могу сказать, отремонтировано 50 скорых, закуплено 50 метеостанций, ну и там по мелочи, тепловизор, ля, -ля поля, вот это все. Это с моей стороны. Так. Мы работаем с пленными. Мы работаем с теми, кто, в том числе с украинскими моряками, собаку нашли, которая была тогда на катере, оплачиваем адвокатов. Иван Павлов, сидящий здесь адвокат, тоже большое спасибо за твою работу потому что очень много украинцев, которых просто хватают часто очень просто так, и они сядут в Лефорту, получают огромные сроки, и это, конечно, рандомные вещи. И в меньшей степени мы работаем с крыльскими татарами, в меньшей степени потому, что у них на самом деле очень серьезная и очень сильная групповая поддержка, на самом деле, особенно в тюрьмах. Мы идем туда, где где тоньше. Спасибо. Леонид. Uh, ну, значит, значит, так, на подобный вопрос я отвечаю только сам себе, что я делаю, а чего я не делаю. Уж извините, ради Бога, это мое дело. Что могу, то делаю, что не делаю, того не могу. Вот. Но хочу отреагировать на то, что здесь еще звучало насчет э, того, что каждый русский солдат фаш... – путинский фашист. Абсолютно согласен с Томасом и благодарен за то, что он сказал, что это не так. И вот довольно часто произносится такой лозунг «чем хуже, тем лучше». Вот пусть больше народу погибнет, пусть рухнет экономика, пусть там еще что-то, и тогда э, рухнет путинский режим. Да, он тогда рухнет. Но поскольку я вот до сих пор живу там, это мои соотечественники. Я не хочу, чтобы они страдали. Я э, не хочу, чтобы они погибали, я не хочу, чтобы они страдали от холода, э, ну и э, так далее. Я считаю, что большинство, дальше большинство наших сограждан, даже тех, кто по глупости и темноте кричит Крым наш, что разумеется, неправильно, да, вот Крым, разумеется, не наш, вот, ну в смысле, не российский, а захвачен России к стыду нашему. Так вот, даже те, кто по глупости и темноте э, кричат Крым наш. Они не виноваты. А виноваты те, кто это все устроили. Поэтому я бы хотел, чтобы этот режим как можно быстрее ушел в небытие, но чтобы я бы хотел минимизировать страдания в связи с этим своих соотечественников. Подожди, Аркадий, давай ты это скажешь в микрофон, потому что тебя не слышно просто. Идет запись, и тебя просто не слышно. Цивилизованно скажи в микрофон, тебе цивилизованно ответят. А, окей, хорошо. Путинские солдаты не виноваты, те, кто кричит наш, не виноваты. Я помню, как когда потонула эта подлодка лашари которая всего лишь испытывала гиперзвуковое, подводное, термобарическое какое-то оружие, чтобы снести полмира в труху. Вся у меня российская лента плакала по нашим несчастным, потонувшим подводникам, нашим Криксмарины. А где тогда проходит эта грань вины? Кто тогда, получается, виноват, раз никто не виноват? Вот мы вчера выпивали, вы считаете меня русофовым Да упаси Боже, мы вот вчера выпивали с одним крымским татарином в кафе, и вот он мне сказал одну замечательную мысль, что когда мы освободим Крым, там не останется ни одного русского. Не потому что там геноцид или всех поубиваем, а потому что они все сразу найдут у себя. Кто украинские корни, кто вспомнит, что у меня там дедушка грек, кто вспомнит, что он еврей, русского ни одного не будет. Все будут сразу не виноваты. Все всегда как-то не виноваты. В 1943 году, в 1944, прошу прощения, в Дрездене, я уверен, очень много немцев на кухне сидели, рассуждали про императив Канта. Но вот что-то английским пилотам Ланкастеров уже было до барабана уже, кто там виноват, кто там держал фигу в кармане Гитлера, кто не держал. А где тогда проходит граница вины? Скажите мне, кто виноват, потому что я так вижу, вообще никто не виноват. А как-то 15 тысяч трупов уже есть. Когда английские пилоты бомбили Дрезден, то они поступали совершенно правильно, что не отрицает того, что это была ужасная трагедия, в которой погибли совершенно невиновные люди. Теперь, что касается того, кто виноват, а кто не виноват. Можно сказать «не виноват никто», можно сказать «виноваты все». Да? Я не говорю «не виноват никто», а ты, по-моему, говоришь «виноваты все». Но как задолго до меня сказали люди, куда более умные, там Ханаран, например, когда говорят виноваты все, то в результате получается не виноват никто. Человек отвечает виноват. за то, что совершил лично он. Если его послали как солдата, его послали оккупировать чужую страну, то чтобы не идти... Он должен совершить подвиг, он должен совершить акт героизма, который, повторяю, можно требовать от себя, его нельзя требовать от другого. Если он, делая это, грабит мирное население, мародерствует, насилует и так далее, то он преступник, который должен быть под трибуналом. Каждый отвечает за свои поступки, за свои исключительно. Да? Вот я за то, чтобы вина была не коллективной, а индивидуальной. Но за то, что хорошо, значит, две вещи, которые нас с тобой объединяют. Во-первых, я никогда не говорил, что русофоб. Мне вообще это слово кажется идиотским совершенно изобретением нашей пропаганды. Вот, это первое. Второе, в том списке виноватых, которые, может быть, у тебя длиннее, чем у меня, совершенно точно верхушка у нас с тобой совпадает. Спасибо томас когда стал распадаться советский союз я был как и очень очень многие в полном восторге и но в какой-то момент я уже снулся потому что подумал вот он распадется и начнется э, такое перед чем гражданская война 18 20 года будет просто детской игрой потому что все ненавидят всех и все считают всех виноватыми. И случилось это в какой-то мере случилось. В Чечне случилось, еще кое-где. Но сравнительно мало. И Господь нас, нас миловал. Если мы будем и дальше говорить о коллективной вине, о чем только что было сказано, то это, поскольку Путинская империя тоже распадется. Долго будем ждать, может быть, а может быть и не очень долго, это, к сожалению, никто никогда не знает точно. Я, например, был абсолютно уверен, что и мои дети, и внуки еще будут жить при советской власти. Правнуки, может быть, э, может быть уже и выйдут в какое-то новое пространство, но трудно сказать. И к моему, это, к моему великому удивлению это случилось. Ну, я скажу такую... Смешную довольно вещь. Один литовский эмигрант, мой друг, единомышленник, его уже нет в живых, он как-то сказал, «Я всю жизнь молился, Господи, продли мою жизнь, чтобы я дожил до крушения Советского Союза и освобождения моей Родины Литвы. Господь Бог его премудрости сделал нечто гораздо лучшее». Он не продлил мою жизнь, он ускорил бег истории. Вот иногда, иногда ускоряется бег истории, иногда совершенно неожиданно. И это произошло. Но когда это второй раз будет распадаться, упаси нас, Боже, от нового кровопролития, которое может быть страшным. И отсутствие вот, борьбы с понятием коллективной вины, может несколько уменьшить вероятность этого кровопролития. Поэтому я совершенно согласен с предыдущим оратором. Виктор, ваш комментарий. Микрофон не слышно. Мы вас не слышим. Да. А сейчас? А сейчас? Слышно ли то, что я говорю? Звука нет. Он говорит, что не знает, что говорит. Он... Сейчас слышно? Нет, он так не говорит. Он говорит, что знает, что сказать. Я слышно? Не слышно. Меня не слышно. Ну все тогда, тогда ничего не могу сделать. Не слышно. К Если слышно. А можно да. звук сделать? Ну, ну я, я старался. Она он не говорит, получила. что он старается, звука нет. А сейчас С -с слышно, да? Ура! И все это, и все эти хлопоты для того, чтобы я сказал, что я, э, что я, в общем, совершенно поддерживаю Леонид совершенно Сушаныщакович э, выразил мою позицию и подытожил Томас. Э, это очень опасная вещь. Виноват, вот общая, общая вина. И я, я, главным образом, я согласен с тем, что это то, что внут... человек дает отчет только самому себе. Когда это превращается в, в отчет на профсоюзном собрании, а ты что сделал для фронта, для победы, это немножко странно, как мне кажется, звучит. Я, я поддерживаю двух предыдущих ораторов абсолютно. Спасибо. Следующий вопрос. Вот, пожалуйста. пауза. Я только хочу напомнить а, всем Аркадию, а, Генрих Берпель был гитлеровским солдатом, понимаете? А, вот Была бы нам радость, если бы его убили. Его убили бы, правильно бы сделать, это мог сделать мой дед, наверное. Да? А, так, он, он бы поступил, наверное, правильно, я только не думаю, что это доставило бы радость. Да, мне это не надо напоминать. Я сам был гитлерским солдатом. Я был солдатом Захватнической имперской войны в Чечне, сам меня посадили на танк, вручили в руки автомат и послали завоевывать чужую землю. Ну да. Но только до меня-то после Я этого не... дошло. Так, да, и до Беллин дошло. До Беллин -то дошло тоже. Хорошо, что вас не убили. Давайте дадим возможность задать вопрос. В продолжение вот э, обсуждаемого вопроса. Вопрос такой. Хорошо, коллективная вина – сложный вопрос, неоднозначный может быть, не нужный. Признание коллективной страной своих ошибок и коллективная ответственность страны – вы такую возможность признаете? Потому что моя личная позиция, что без этого у России будущего нет. нет. Спасибо. Спасибо. Давайте с Леонида начнем. Значит, вы знаете, я вообще психолог, как Женя меня и представила, и я вам точно совершенно скажу, просто уже как, как профессионал в этой сфере, да, в, ну, в смысле личного развития, если вы не осознаете собственных грехов, если вы не осознаете всех ситуаций, когда вы струсили, там еще чего то ну, в общем, у всех, у всех у нас длинный список, я полагаю, да? вот, То есть, ну я не знаю, в общем. У меня длинный. Вот. Так, значит, если вы этого не осознаете, вы если это не рефлексируете, не продумаете, то вы не можете развиваться. Единственной гарантией того, что вы не будете этого повторять в будущем, да, является вот это осознание, чувство вины, отвращение к самому себе, как я мог вот эту мерзость сделать, там, вот это чувство стыда, которое нас охватывает при воспоминании о некоторых ситуациях. Я полагаю, что ровно то же самое на уровне гражданской нации. Ровно то же самое. Вот. Другое дело, другое дело, что это работа, которая проходит изнутри и должна проходить изнутри любая попытка встать э, сверху да, и спросить ну вот то что вот видите сейчас сказала а ты что сделал как на профсоюдном собрании или как простите за может быть несколько мой резкий ответ вот э, тут джентльмен спрашивал отчета а что каждый из вас сделает для того чтобы остановить путина и так далее вот как только происходит такое в ответ возникает естественная реакция защиты. Вообще это для национального уровня это очень сложный процесс. Это сложный, многолетний. Немцы, между прочим, прошли это с помощью оккупационных армий. С помощью оккупационных армий. Это надо помнить. да. И прошли, у них это заняло ну, минимум два поколения. Минимум два поколения. И я не уверен, что этот процесс завершен на самом деле до сих пор. Сколько это займет у нас, я не знаю. Но я прекрасно понимаю, что до тех пор, пока фигуры Сталина Ленина, символы типа красной звезды, не станут столь же отвратительными, как имена Гитлера, Геббельса или черная свастика, да? вот у нас будущего нет. Вот мы этого должны добиться, но это займет много времени. Спасибо. Товарищ не спрашивал, что ты сделал, чтобы остановить Путина. Товарищ спрашивал, что ты сделал, чтобы остановить войну. Вот когда война будет остановлена, дальше живите как хотите. С Путиным, без Путина, ешьте друг друга, грызите друг друга, в крови захлебнитесь, убивайте, целуйте в десна, плевать. Просто перестаньте лезть уже через границы. Все, это единственное, что сейчас требуется. И сейчас не понимаю. А что это, это, это Госман целует в Пу Пу Путина в десны, лезет в Украину. Когда вы говорите, все время вы, то оппозиция, вы, то. Вы граждане Непонятно, России. Вы. вы граждане Нету России. никаких. Нет никаких граждан России. Есть стрелков Гиркин, Горбан. Как ман. я и говорил, в Крыму не окажется ни одного гражданина России. Это я обзываю. Нет, нет, Аркадий, Аркадий, это, это ерунда. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Значит, нет никаких, нет никаких граждан России. Здесь 140 миллионов. История берет оброк суммарный. Это азбука. И об этом вы в диалоге с Госпаном про английского бомбардировщика, что он бомбит просто дресс, а там уж фашист антифашист, и да, это трагическая ситуация. Но когда мы говорим, да, а когда ты риторически обращаешься, к, говоришь вы, что оппозиции нас меньше, что тем более Россия 140 миллионов, это бессмысленно, то есть эмоционально понятно, но совершенно бессмысленно. Совершенно бессмысленно, нет никаких, нет никакой России, нас вообще ничего не объединяет сегодня, сами вне Донбасской катастрофы, и так, нас вообще ничего не объединяет. Ни понимания о прошлом, ни будущее, нет ни единой религии, как у поляков, ни единого представления ни о прошлом, ни о будущем. Да? Э, Паспортату, языка нет, этносы разные, все разное, мы просто нации нет как таковой. Это выражается в возможности для варья править на этой территории. Это территория. Нации никакой нет. Только паспорта общие. Но паспорт есть у Стивена Сигала, да, и кто там Депардия. еще? У Депарди. У Значит, поэтому это, этот риторический заклеп, он довольно бессмысленный. Нации нету. Есть живущие на а этой территории 140 миллионов человек которая именно в силу отсутствия единой нации и осознания национальных интересов более-менее общая. Да? Именно это и позволяет группе хорошо организованного варья тут рулить да? и развязывать войны. Что касается ответственности, я возвращаюсь уже к вопросу ответственности, она придет, будет это осознание или нет. Еще никогда не было, чтобы нация противопоставляющая себя страна, противопоставляющаяся миру, выигрывала войны. Эти войны не выигрываются на длинные дистанции. Ущерба может нанести много. А, а плата придет? В каком виде она придет? В виде бомбежек или в виде, а, так сказать, голодных очередей, которыми мы встретили конец советской власти? Вот, а, да, за то, что, что выгоняли лучших, поуничтожали лучших. Да, голодуха пришли, блокадные очереди за хлебом и молоком, в которых я стоял. Значит, в каком виде придет оплата, это уже второй вопрос. Но она будет. А дальше можно констатировать как математическую форму, что чем выше будет степень осознания вины, и чем выше степень рефлексии, тем меньше, чем своевременнее будет эта рефлексия, тем меньше будет плат. В этом смысле те маргиналы сегодняшние, оппозиционные, которые взывают, пытаются пробиться к мозгу и сердцу россиян, да, и объяснить им, что надо не радоваться да, оккупации и аннексием, а за голову хвататься, значит, мы пытаемся как раз понизить плату. Плата будет все равно, и она будет уже огромной. И каждый год Путину у власти повышает плату за выход. Это азбука. Я только про то, что мы должны все-таки, если мы... Так сказать, жаждем не митинга с криками «Ура и долой!», а какого-то осознания, мы должны все-таки помаленьку от, отползать от края вот этой вот коллективной э, пропаганды, коллективной вины. А ответственность будет коллективной. Матушка история возьмет оброк, и тут от нас ничего не зависит. От нас зависит только цена этого оброка. Чем выше будет степень осознания, чем больше мы сделаем для того, чтобы миллионы что-то осознали, тем дешевле будет выход. Но уже совсем дешевым явно не Спасибо, Аркадий и Ольга. Э, оплата, э, оплата придет в виде Бабченко на Абрамсе. Это я вам вангую. Э, э, я устал, честно говоря, от этой э, сферической... Тогда сферической дай слово Оле и отдохни. Я хочу сказать только одно. Есть у вас там нации, нет у вас там нации. Вот эти нюансы меня абсолютно не интересуют. Есть 140 миллионов орков... С граждане, без граждан, объединяет их что-то, не объединяет, мне плевать совершенно. Которые лезут через границу. Единственное, что меня интересует, чтобы эти 140 миллионов орков перестали лезть через границу. А нации у вас там, не нации, так, сами разбирайте уже. Это абсолютно это как, какая-то уже дискуссия, опоздавшая лет на 10, по-моему. Оля, твой комментарий. Я одна из 140 миллионов, и я никуда не лезу. Я тоже один из 140 миллионов. Я, кстати, себя вину и ответственность не снимаю, безусловно. Но я пытаюсь все-таки с ней что-то делать. Мне кажется, мы проскочили один очень важный этап, даже как-то перед коллективной ответственностью имени памяти Абдулла за покаяние. Мы просто это проскочили совсем, и когда мы сейчас говорим о будущих люстрациях, такой шапка закидательства, да? кого мы будем судить, кого мы не будем судить, кого мы будем сажать, кого мы не будем сажать мы не прошли еще прошлые уроки, уроки покаяния, и, собственно, то, что мы сейчас имеем, и закрытие мемориала, это абсолютно следует из того, что мы пропустили один очень важный урок, именно коллективный урок, и, конечно, то, что сейчас, то есть до закрытия мемориала, в течение нескольких лет сначала архивы закрыли, Потом архивы закрыли для родственников непосредственно, потом стали выдавать справки потомкам репрессированных с выморными фамилиями плачей, а потом стали судить репрессированных потомков за то, что они вообще спрашивают, кто убил. Уже теперь судят, судят потомков репрессированных. И, конечно, сейчас этот, эту возможность уже не вернуть того самого Абдулладзе, уже, уже этот период мы прошли, не пропустить бы следующий. И вот это сейчас зависит от нас. Не пропустить того момента, когда мы действительно должны будем разобраться и с тем периодом, и вот с этим, где мы живем прямо сейчас. Друзья, я, к сожалению, вынуждена уже закрыть дискуссию. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Я хочу поблагодарить всех панелистов. Это было интересно. Это, это было очень остро и глубоко.